Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать элегантный бантик из репсовой ленты. В готовом виде бантик имеет длину 7,5 сантиметра. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту с градиентом. Ширина этой ленты 38 миллиметров, И мне понадобилось два отрезка длиной 24 сантиметра. Для серединки я взяла атласную ленту с такой же шириной и длина этого отрезка 6 сантиметров. Украшу серединку полубусиной, ее диаметр 4 мм. Для работы нужна будет иголка с ниткой, зажигалка. Использовать я буду вот такой зажим, длина его 4 сантиметра, но можно и больше. 5-5 с половиной тоже подойдет. И, конечно же, нужен клеевой пистолет. Одна половина бантика у меня уже готова. И она выглядит вот так. Это изнаночная сторона, а это лицевая. И сейчас я покажу, как это сделать. Ленту я поворачиваю изнанкой на себя. Подгибаю один уголочек, выравниваю острый угол. А срез совмещаю с кромкой ленты. Срез оплавляю огнем зажигалки и пальцами придавливаю так, чтобы уголок этот приклеился. Или вернее припаялся. То же самое я сделаю с обратной стороны. В таком порядке получится гораздо аккуратнее. Вот смотрите, я вижу, что у меня срез не видно с лицевой стороны. Я там буквально выпускаю 1 мм, который оплавляется. И за счет этого я склеиваю этот уголок с лентой. Получается у меня вот такая заготовочка. Теперь будем складывать. Свободный конец ленты поворачиваю на себя. У меня получается двойной треугольник. Его я складываю вдвое. Получился у меня один лепесток. Теперь я работу опять держу изнанкой на себя. Свободный конец ленты подгибаю кверху. Опять у меня получается двойной треугольник. И я его снова складываю вдвое. Еще раз делаю двойной треугольник. И еще раз его складываю вдвое. У меня уже два лепестка. И сейчас я делаю последний лепесток. Вот и все. Три лепестка у меня уже есть. Здесь все ровно, красиво. И теперь я иголочкой прошью острый угол основания треугольника. Вот так. Протяну нить и теперь раскрою ближайший треугольник. Уголочек я подверну к центру. И теперь прошью вместе с этим уголочком. Вот так. Теперь я прошиваю средний лепесток без изменений. Ничего с ним пока не делаю. Вот что у меня получается. И теперь я захвачу крайний лепесточек. Вот так подвернув его к центру, захватываю за самый кончик уголка. Теперь нить я выведу на изнаночную сторону, вот сюда. И вот что у меня получается. Теперь нужно иголку с ниткой вывести на лицевую сторону и средний лепесток тоже захватываю за самый кончик, ввожу иголочку и подтягиваю к центру. Очень маленьким стежочком закрепляю средний лепесточек. Нитка у меня на изнанке и ее теперь нужно просто закрепить. Вторая деталь бантика готова. Теперь я подготовлю серединку. Я этот отрезок сворачиваю четверо. Такую трубочку у меня получается ширина сантиметр. Теперь с каждого края я оплавлю ленту огнем. Можно приступать к сборке бантика. Я это буду делать немножко неправильным способом, нетрадиционным. Вот смотрите, как я это делаю. Вот таким образом беру деталь и клей буду наносить прямо на деталь. У меня длина зажима 4 сантиметра, значит клей я нанесу примерно 2 сантиметра. Длиной сделаю полосочку. Прямо сюда приклеиваем зажим. Деталь держится. Посмотрите, все нитки закрыты. Ничего не видно, все аккуратно. Вторую деталь я буду приклеивать, нанеся клей прямо на зажим. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы эти уголочки у нас располагались на одной прямой линии. А уголки, которые я вам сейчас показала, были равно удалены друг от друга. Вот с обратной стороны все аккуратно. Никаких ниток, ничего не видно. Ну, теперь остается обработать серединку банта наношу клей на лицевой стороне и начинаю проклеивать от центра обвиваю этим отрезком бант по кругу Здесь ленту сильно натягивать не нужно, чтобы не было заломов. Делайте это исходя из того, что вы видите. Делайте так, чтобы было красиво. И последняя капля вот сюда все получается аккуратно и красиво а бусину я буду приклеивать тоже горячим клеем нанеся горячий клей на кончик зубочистки вот надо было еще меньше каплю но у меня не получилось еще меньше Наношу эту каплю в нужное мне место. И туда ставлю вузину. Очень скромно и элегантно. Такой бантик подойдет для школы. Он хорошо держит форму, и, и, плотная лента и все хорошо получается. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Жмите колокольчик и делитесь этим видео в своих соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!